Привет-привет! Сегодня у нас круговая тренировка на все тело, и тебе для тренировки понадобится какое-нибудь утяжеление. Это может быть гантели, гиря, две маленькие гантели, либо если у тебя ничего нет, никаких отмазок, ты можешь взять вот такую бутылку с водой и тренироваться с ней. Я буду тренироваться первый круг с баклажкой, чтобы у тебя не было отмазок, типа что «А вот Катя тренируется с гантели, а у меня нету гантели, поэтому я не буду тренить». Нет, никаких отмазок. Подготовь водичку, и мы начинаем. Каждую тренировку мы начинаем с разминки. Ноги на ширине плеч, руки можно держать на поясе, либо у лица, либо где тебе комфортно. И мы переносим вес тела с одной ноги на другую. Мягко, без падения на пятку, без стопота. Переносим вес тела. Если тебе можно прыгать, ты можешь легонечко перепрыгивать. Если тебе прыгать нельзя, у тебя проблемы с коленями либо какие-то другие противопоказания, ты просто переносишь вес тела. Эту тренировку, вся тренировка будет без прыжков, поэтому ты можешь ее делать, если тебе прыгать нельзя. И мы начинаем разминать руки, включаем вращение по большому кругу вперед. Продолжаем двигаться на ногах и назад, и еще раз вперед. и назад локти и в обратную сторону и еще раз и в обратную сторону кисти разминка такая как нас всегда в школе учили все знакомые тебе движения Закончили. Вращение корпусом в одну сторону. Наклоняемся максимально низко. Колени не сгибаем. Два, три, четыре, пять. И в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. Теперь вращение бедрами. Один, два, три, четыре, пять и в обратную сторону. Один, два, три, четыре, пять. Ноги вместе вращаем коленями. Один, два, три, четыре, пять и обратно. Один два три, 4 пять и голеност стопы покрутим еще в одну сторону, в другую сторону еще раз и еще раз и на другую ногу то же самое в одну сторону, в другую сторону еще раз. И еще раз закончили. И переходим непосредственно к тренировочке. Первое упражнение. Мое любимое. Вообще моя любимая связка, скажем так. Ноги чуть шире плеч, носки слегка развернуты в стороны. Мы берем наш вес. Из этого положения мы опускаемся вниз. Мы одновременно наклоняемся и приседаем. У нас идет движение в колене и в тазобедренном суставе. В спине вот так вот. У нас движения нет. Только мы здесь двигаемся. И здесь плечи назад и вниз поясницу не перепрогибаем опустились поднялись подняли вес груди выжили вверх и под... повторяем это еще раз здесь важный момент мы не перепрогибаем поясницу когда мы опускаемся вниз то есть у тебя не должно быть движение вот такого вот то есть сейчас я показываю неправильно оттопыренная попа здесь прогиб и ты опускаешься вот так Я это очень часто вижу страхи округлить спину делают вот так это очень загружает. Бедра должны быть в нейтральном положении. Старайся, чтобы не было наклона тазобедренного сустава. из этого положения. Плечи назад и вниз. Бедра в нейтральном положении. Опускаемся и поднимаемся обратно. Таких мы выполняем 20 повторений. Готово? Погнали. Один. Мы не спешим. Два. Три четыре, работаем в среднем темпе, пять, шесть, семь. Восемь, девять, десять. Одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Закончили. И следующее упражнение махи. То же самое исходное положение. Мы наклоняемся вниз. Опять же мы наклоняемся в тазобедренном суставе, не в спине. То же самое движение, просто мы вес уводим за ноги. И отсюда мы выталкиваем себя вверх. Выталкиваем мы ягодицами и бедрами. То есть мы ушли вниз, вытолкнули. Ушли вниз, вытолкнули. Не должно быть вот такого вот наклона ни в коем случае. Таких мы делаем 20 повторений. Готово? Погнали. Два. Выдох. На усилие всегда. Три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Толкаем ягодицами. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И следующее упражнение у нас приседания. Обыкновенное приседания. Ноги на ширине плеч, либо чуть-чуть шире. Носки смотрят либо четко вперед, либо слегка развернуты в сторону, если у тебя не хватает подвижности в голеностопе. Берем вес и из этого положения опускаемся вниз и поднимаемся обратно. Здесь важно, опять же, не оттопыровать попу. То есть вот так. Неправильно, прогиба быть не должно. Тазобедренный сустав в ровном положении. Плечи назад и вниз. Опускаемся. И поднимаемся обратно. Не перепрогибаем спину. 20 повторений. Погнали. 1. 2. 3. 4. 5. 6.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 И у нас двойная тяга. Ноги на ширине плеч. Бедра в нейтральном положении. Держим вес. Плечи назад и вниз. Из этого положения мы наклоняемся вниз. Опять же движение идет в тазобедренном суставе и немножечко в коленях. Наклонились вниз. Из этого положения мы тянем вес к животу. Сгибаем локти. Локти уходят назад. Сводим лопатки. Подтянули. Вернули. И поднялись. Опять же никакого прогиба в пояснице то есть мы не делаем это вот так это неправильно и загружает спину бедра всегда в нейтральном положении я постоянно об этом говорю потому что я постоянно вижу эту ошибку готовы работаем плечи назад и вниз бедра в нейтральном положении и работаем опустились подтянули вернули поднялись когда мы опускаемся у нас голова не смотрит вперед. От копчика до макушки прямая линия. Ты видишь, у меня взгляд уходит вниз и вернулся обратно. Вниз и вернулся обратно. Так, сколько было? Шесть, да? Семь. Локти уходят четко назад. Восемь. Девять. Десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, сводим лопатки, 17, сознательно концентрируемся на мышцах, 18, 17, 19 20 закончили и у нас выпад с вращением корпуса мы держим вес как обычно делаем шаг вперед опускаемся вниз в выпаде очень важно чтобы мы колено оставляли четко над пяткой то есть мы не смещаемся вперед мы смещаемся как бы вес тела назад опускаемся колено над пяткой когда ты смещаешься вперед это тоже правильно но загружается квадрицепс. А когда ты смещаешься назад, загружается ягодица. А ты же хочешь, чтобы у тебя ягодица загружалась, правда? Мы держим вес, делаем выпад и скручиваемся в сторону ноги, которая в выпаде. Возвращаемся и возвращаемся обратно. Повторяем на другую ногу. Готово? Погнали. Вращение. Вернулись. Один.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 Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. 19. 20. Закончили. Ты чувствуешь ноги? Даже со смещением назад ты должна чувствовать квадрицепс. Фух. Это полный круг. Мы сейчас отдыхаем пару секунд и повторяем это еще. Пару раз. Фух, пить во время тренировки можно, нужно, важно. Есть после тренировки можно, нужно, важно. Ничего у тебя после тренировки не дожигается, точнее дожигается, независимо от того, покушаешь ты или нет. И у нас второй круг готово. Я буду делать с гантелей, потому что ее удобнее держать. А, так, у нас тяга с подъемом. Помним, влечи назад и вниз. Напоминаю, мы опускаемся вниз и выжимаем вес вверх. Готовы? Погнали. Один. Два. Три. Четыре.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 16. 17. 18. 19. 20. И у нас махи, напоминаю. Выталкиваем себя бедрами. Поясница прямая. Не круглим, не перепрыгиваем. Готовы? Погнали. Один. Два. Выдох на усилие. То есть на движение вверх. Это 4, 5, 6. Гантели, конечно, удобнее держать, чем поклажку. 7, 8, 9, 10. Но никаких отмазок используем, что есть. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. У меня в марафоне девочки... С баклажками вот так офигенно худеют, подкачивают мышцы. Так что все только здесь. У нас приседание. Готово. Погнали. Один. Два. Следим за техникой. Три. Следим, чтобы колени не заваливались вовнутрь. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. Что там у нас? Двойная тяга. Напоминаю, плечи назад и вниз. Бедра в нейтральном положении. Наклоняемся, тянем, возвращаем, поднимаемся. Готовы? Погнали. Живот держим поджатым, кор напрягаем, пупок тянем к позвоночнику. Мы не втягиваем живот, просто держим его напряженным.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 14 15 16 17 18 19 20 закончили и у нас выпад с вращением готовы работаем Выпад. Помним про колено. Развернулись, вернулись. Обратно. На другую ногу. Два. Выдох. На усилие. Три. То есть на движение вверх. Четыре. Пять. Шесть. Семь.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 17 18 19 20фу закончили отдыхаем и у нас еще два круга Фух, классная треничка прям чувствуется тепло мы когда делаем такие упражнения, где приседание и жим, у нас, во-первых, работает все тело, во-вторых, нейромышечные связи тренируются, нейромышечный отклик, потому что нам нужно присесть и потом поднять вес, то есть нужно включать всю цепочку мышц. Это очень круто для мозга. Мозг тоже надо тренировать. Чем лучше ты тренируешь мозг, тем дольше у тебя не будет старческих проблем с мозгами. а Они есть у многих стариков. Я сейчас не про Альцгеймера, а вообще про э, потерю памяти, потерю ориентации в пространстве и так далее. Это частая проблема у людей там 80-90 лет. А мы же хотим жить долго, правда? И хотим жить с ясным умом, с сильным телом с крепкими суставами, с крепким сердцем. Поэтому давай, погнали тренить. У нас тяга сжимом. Плечи назад и вниз. Напоминаем, мы опускаемся вниз и выжимаем вес вверх 20 раз. Погнали. Один, два, три. Плюс работает кор, четыре, все мышцы живота. Пины пять в этот момент шесть, семь, восемь, девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20. Закончили. И у нас махи. Напоминаю, тоже исходное положение. Плечи назад и вниз. И мы машем вперед и обратно выталкиваем себя бедрами. То есть мы не руками поднимаем вес. Плечи практически не двигаются. Мы ушли вниз и вот мы вернулись вверх. То есть у нас двигается весь... Корпус двадцать повторений. Погнали. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17 18 19 20 закончили у нас приседания готовы погнали 1 2 3 4 если тебе легко 5 ты всегда можешь взять больше вес 6 ты вместо воды в баклажку 7 можно сыпать песка 8, а потом долить воды 9, 10, либо камней каких-то 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 20. Блин, ветер сейчас будет шуметь мне в микрофон. Ай. И у нас двойная тяга. Погнали. Напоминаю, плечи назад и вниз. Бедра в нейтральном положении наклонились. Тянем. Вернули. Вернулись. Готовы? Погнали. Один. Два. Выдох. На усилие. Три четыре 5 6 семь восемь 9 десять одиннадцать 12 Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Закончили. И у нас выпады с вращением. Готовы. Погнали выпад вращение один. Два, три, четыре, пять. Шесть, семь. Восемь, Ой, чуть не упала. Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. 18, 19, 20. Закончили. Фух. Отдыхаем. И у нас еще один круг. Я надеюсь, вы потерпите это шипение в микрофоне. Оно вас не будет сильно напрягать. Я не взяла эту штуку. А может и взяла. Сейчас я проверю. Так, я вернулась к вам. Сейчас быстренько доделываем тренировку, пока у меня тут не начался шторм, потому что мне кажется, что мне уже камеру -ка не фасит. Так что никаких отмазок мы доделываем тренировку. И у нас тяга и жим. Напоминаю, ноги шире плеч. Опускаемся и выжимаем вверх. 20 повторений. Погнали. 1, Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Мы продолжаем не спешить. Одиннадцать, хотя очень хочется: двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать.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 Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Капец как дует. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать. 20. И у нас двойная тяга. Надеюсь, у меня в микрофоне сейчас не такое. Фшш. Двойная тяга. Работаем. Один. Два. Три. Четыре. Мне кажется, прям потемнело. Пять. Шесть.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 17 восемнадцать 19 20 закончили и у нас выпады погнали Один, два три четыре. Следим за техникой. Пять. Помним про колено. Шесть. Смещаем вес тела назад. Семь. Восемь. Девять. Десять. Фух. Чуть не упала. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Фух, закончили. На сегодня все. Не забудь потянуться. Растяжка растягивает мышцы. Обязательно напиши в комментариях, понравилась ли тебе тренировочка. Если ты со мной в первый раз, подписывайся на мой канал. Ставь лайки. Пока-пока.